Итак, Богот Дети говорится, «Преднослужа Господу, отбрось все желания в своем сердце. Все желания плекут только отвратительные поступки. В таком настроении вручи себя Господу и живи для Него. Те же, кто желает наслаждаться успехами в своей жизни и стремятся к успехам, — это просто скупцы». Человек, занятый служением истине, освобождается даже выше в этой жизни от всех последствий своих грехов, от всех тягот судьбы. И он побеждает как славу в своей жизни, так и поражение. Поэтому стремись к такому сознанию, в котором заключено все искусство твоей деятельности. Мудрые люди, отдавая себя служению высшей истине, святости Господу, освобождаются из цепей судьбы и круговорота рождения и смерти. Они путем отречения от желания наслаждаться успехом этой жизни достигают состояния, Неподвластного страдания Это путь к счастью Единственный путь к счастью Который существует в этом мире Исполняй свой долг так В каком состоянии ты сейчас находишься Ибо действие лучше, чем бездействие Если тебе не нравится то, что ты сейчас имеешь в своей жизни Все равно продолжай действовать Не останавливайся мы об этом говорили. Если ты пошла женщина не тем путем, пока оставайся там. Надо развиваться как личность. Без труда невозможно даже поддерживать свое материальное тело. Любая деятельность должна выполняться для служения высшей истине, как жертва внутренняя. Иначе человек становится рабом своей деятельности. Он начинает уже жить ради этой работы, а не ради чего-то более высокого. Поэтому выполняй предписанные те обязанности ради удовлетворения истины в твоем сердце, ради удовлетворения Бога, и ты будешь всегда свободен от рабства, любого рабства и любых заблуждений этого мира. Тот считается обладающим полного, полным знанием, то свободен от стремления к счастью. Мудрецы говорят о таком, что последствия его деятельности сожжены огнем совершенного знания, Отказавшись от всякой привязанности к счастью в своей жизни и результатам своей деятельности, всегда будь удовлетворен тем, что ты имеешь. Будь независим от того, что накладывает на тебя судьба. Не реагируй на это на все. Не совершай действий, которые ведут чтобы получить больше, чем тебе положено, и постоянно быть занят, будь занят своей жизнью, выполнением своего долга. Знающий человек действует полностью, контролируя свой ум и разум с помощью вот этого знания. Постепенно все собственнические инстинкты в его сердце изживаются. И он начинает трудиться только ради других. И тогда он освобождается от всех страданий. Такой человек. Как только он начинает трудиться только на благо других, только счастье в его жизни его ждет. Больше ничего. Только счастье. Преданная такому знанию душа достигает истинного спокойствия в сво ⁇ сердце. Ибо, ибо она источник успокойствия, то есть Господу отдает плоды всех своих поступков. Тогда -то тот, кто не пребывает в единстве с божественным, то есть не трудится для божественного, для Бога, кто с жадностью стремится к подам своего труда, попадает в рабство своей судьбы. Тот, кто не находится, кто находится вне сомнений на этом пути, чей ум направлен только на внутреннее счастье. Внутреннее счастье означает, счастье чистых отношений, светлых отношений, счастье единства с совестью, то всегда занят деятельностью на благо всех живых существ, кто свободен от влияния грехов, достигает полного освобождения от всех страданий. Что значит быть свободным от влияния грехов? Допустим, а я, Олег Геннадьевич, грешная женщина, у меня уже было столько мужиков, Столько абортов, и я вот на этот путь встать уже не могу. Что значит быть свободным от влияния грехов? Не думай о том, кем ты была. Просто делай так, как надо прямо сейчас. И через полгода ты уже будешь возвышенной женщиной, а не грешной. Свободное от влияния грехов означает не думать о себе. Я такая падшая, или я такая возвышенная. Человек не должен об этом думать, он должен только исполнять свой долг. Женщина, означает, должна учиться всех любить, а мужчина должен учиться трудиться для всех. Вот и все. И такой человек становится счастливым прямо сейчас, прямо немедленно. не завтра, ни послезавтра. И так мира в душе достигает тот человек, который встает, просто встает на этот путь, и все. Потому что мир означает то, что связано с нашей совестью. Именно совесть дает человеку мир в жизни. Когда человек встает на правильный путь, Бог и сердца ему говорит, молодец, молодец, молодец, иди вперед, не бойся ничего, у тебя все будет хорошо. И просто даже слушая эту лекцию, вы чувствуете это в своем сердце. Потому что даже просто когда человек слушает беседы о таких вещах, у него в сердце наполняется радостью, и это означает, что Бог в его сердце радуется. И даже это уже освобождает от страданий. Просто слушание на эти темы. Не слушание на темы, как нам стать успешным в бизнесе, кому как улыбаться, с кем как сделки заключать. И как нам привлечь деньги в свою жизнь. Не на эти темы надо слушать лекции, а на вот эти, которые сейчас была. И это приносит счастье сразу же. Просто от самого слушания человек уже достигает радости в своем сердце. Просто от самого слушания на эти темы. К сожалению, у нас заканчивается лекция. Какие у вас вопросы? Так, согласен. В чем вопрос? Отвечу на ваш вопрос о одной истории. Один мусульманин пьяненький немножко подошел к своему муле и мула ему сказал: "Ты Коран то читаешь?" Он говорит: "Читаю". И что там в Коране написано? И он говорит, написано, пей, гуляй, веселись в Коране. И тот ему Мулак говорит, а дальше что написано? Он говорит, я не знаю. А дальше написано, и попадешь в Ад. Ну, знаете, Мулак говорит, я не такой грамотный, чтобы песка на изу знать. Какой еще вопрос? Как избавиться от гордости? Невозможно от нее избавиться, потому что это наказание – гордость. От гордости не избавляются, а избавляют. Человек может избавиться от гордости только тогда, когда он в своей жизни примет хоть кого-то старшим, кого-то начнет слушать, и гордость его сердца значит, начнет стаять очень быстро сама. Мы не можем избавиться, мы даже и увидеть не можем. Ни один человек на этой земле не может увидеть свою гордость, потому что гордость ⁇ это функция разума. Только с помощью разума можно все, что ты хочешь увидеть на этой жизни, увидеть. Поэтому я вам говорю сейчас словами и глазами своей гордости. Понимаете, я вам все говорю. Не понимая этого, даже не понимая этого, я вам об этом говорю. Но если бы сейчас рядом здесь сидел мой наставник, я бы так не говорил с вами. Я бы говорил с вами очень смиренно. Потому что он бы меня рядом, находясь рядом, он бы меня поставил на место просто своим присутствием. Знаете? Вот сейчас я по смирению уже стал бы чувствовать. Ну, какие еще вопросы? Не надо их преодолевать. Сомнение — это признак разума. Если человек сомневается, значит, он не знает, куда идти. Надо знать точно, что когда ты узнаешь, куда идти, сомнение и будет. Вот если, допустим, человек встречает своего человека в жизни, нет сомнений. Надо жениться. Но если он не, не, еще не понял, не почувствовал, надо, значит, очищаться дальше. Сомнение — это то, что нужно что указывает на то, что нужно дальше развиваться. Сомнение это горькое лекарство, это горькое состояние. Но оно необходимо для развития человека. Нет сомнений, нет развития. Есть сомнения, есть развитие. Сначала развивайтесь в сомнениях, потом придет в сердце знание, куда идти. Оно тоже так же приходит, как приходит сомнение. Несомненно, оно придет в ваше сердце. Видите, сейчас пришло знание о том, что придет. Вы улыбаться начали, у вас сердце благодать появилось. Это означает, что знание всегда сопровождается счастьем. Всегда. Поэтому сомнения — это хорошо. Не бойтесь их, наоборот, любите эти сомнения. И вы будете идти вперед всегда в жизни. Еще какие вопросы? Да. Самокритика бывает трех типов. В невежестве самокритика. Я сейчас, я сейчас отвечу на вопрос. Самокритика трех видов. В невежестве самокритика. Я паскуда, но ты еще большая паскуда. Знаете, невежественные люди так говорят. Вот. В страсти самокритика. Человек говорит, ой, я такой плохой, я такой плохой. Один духовный учитель подошел к своему и говорит, я такой падший, я такой падший. Самый падший. Духовный учитель посмотрел, он говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все. Человек с страстью, он всегда самый-самый. Даже падший самый-самый. Ой, я не знаю, как мне развиваться после этой лекции. Это страсть. Благости человек не критикует себя. Он просто один раз себе говорит, я живу неправильно. А дальше он чем занимается? Учится жить правильно. Человек в страсти постоянно думает о себе, я такой плохой, я такой плохой, я такой плохой. Человек в невежестве кичится тем, что он плохой, и говорит, что они хуже еще. А человек в благости сказал себе, раз я плохой, и начал делать добрые дела потом. Понятно, да? Ваш вопрос? Да. Угу. Это очень важно обсуждать. Да. Это самое важное коллективное сознание. Не существует. И поэтому очень трудно обсуждать. Но когда они с помощью разума достигают коллективного сознания, они побеждают свою судьбу. Когда мужики собираются, и они способны амбиции свои оставить и начать друг с другом все обсуждать и принимать точку зрения другого, что это правильно может быть, тогда эти мужики побеждают все проблемы своей фирмы. И чтобы так собираться и обсуждать, нужна духовная сила. Потому что периодически их будут мозги выносить. Потому что они будут попадать под влияние событий. Но если хотя бы один духовно сильный человек есть там в этом коллективе, он не будет попадать под влияние событий, он будет просто из чувства долга всех успокаивать и продолжать беседу. Успокаивать продолжать беседу. И так мужики смогут победить судьбу фирмы с помощью беседы. Потому что все знание уже внутри есть. Надо обсуждать. Да. А знаете, почему вы меня спрашиваете? Потому что вы уже замучились, не, не, не есть по воскресеньям. Когда будет счастье? Сколько можно не есть по воскресеньям? Вы спрашиваете, нужны ли Богу эти аскезы, если не ем по воскресеньям уже столько времени, никакого счастья в жизни нет. А почему тогда вы задали этот вопрос? А зачем вы спрашиваете об этом? Вы спрашиваете, потому что вы не для Бога это делаете, а для своего счастья пока еще. Но когда вы сделаете это для Бога хотя бы один раз, вы немедленно получите счастье в свое сердце и знание о том, что Он есть. Но сделать для Бога человек сам не может, потому что он сильно прикован к себе. Поэтому человек может сделать для святого что-то человек. Допустим, он ему дает пожертвование с целью получить что-то от него, от святого человека. И святой человек ему дает бескорыстие, потому что тот с ним соприкасается. В следующий раз человек святому делает пожертвование уже просто из любви к нему. Когда он вот это вот делает, то в его сердце приходит Бог. И он ему сразу показывает, смотри, я есть, я тебя люблю. Почему до да, этого он не показывал себя? А потому что человек не соприкасался с той силой бескорыстия, которая к Богу приводит. Поэтому человек должен к Богу идти только через отношения с возвышенными людьми. Только они освобождают от корысти. Вот вы должны были по-другому свои аскезы совершать. Вам надо было спросить благословения у старшего. Благословите меня совершать аскезы, пожалуйста. И он скажет, делай вот такие-то аскезы. Но делай не сама, а по моему благословению. И вы говорите, только по благословению я делаю аскезу. Не для Бога, а для святого человека. Вот это. Когда вы для него делаете, то у вас сердце появляется бескорыстие, и Бог принимает вашу аскезу. И только он принимает, радость неземная появляется в сердце сразу. У вас появлялась радость неземная? Тогда почему мне этот вопрос задаете? Бог принимает или нет? Почему вы задаете мне это? Вы задаете этот вопрос по той причине, что вы не соприкасались еще с Ним напрямую. Если бы вы соприкасались, вы бы не спрашивали. Но когда человек для Бога делает аскезу, какой он результат получает? Соприкасается с Богом. Если он, его аскеза до Бога доходит, а как она может дойти до Бога? Через святого человека. Потому что мы не можем Богу дать свою аскезу, потому что мы сильно привязаны к плодам этой аскезы. Даже человек, который думает, что он не привязан, все равно привязан. Но когда мы для святого человека делаем, то мы святостью наполняемся этой этого человека, его чистотой. И тогда Бог уже принимает нашу аскезу. Вы задали очень важный вопрос сейчас. Он касается темы этой лекции. Так можно трудиться для Бога, делая что-то для святого человека в своей жизни. Как его найти на фотографии сначала? Путь к святости очень долгий. Смотрите, сначала человек не может святости в людях видеть, поэтому он видит в тех, кто когда-то жили. Он видит святость на иконе сначала, он берет Сергия Радонежского, Серафима, Саровского и понеслась, начал просто для него все делать. Этого достаточно, да, сейчас спасибо заканчиваю, этого достаточно, чтобы почистить свое существование, потому что мы друг с другом, вы не представляете, как сильно связаны. Вы даже не представляете, как сильно связаны. И никто не умирал никогда. Сергей Радонежский жив. Серафим Саровский жив, просто он жив не здесь, не рядом с нами, но как только мы о нем думаем, мы немедленно контактируем с его природой, с его сознанием. Кто бы ни был вашим кумиром, то есть духовным имеется в виду, я не говорю, а как не создай себе кумира, не делая святого человека Бога, не создай себе кумира. Святой человек это зеркало к Богу, проводник. И поклонение ему означает идти, дорога к Богу. Когда человек думает о святом человеке, он приближается к святости. Приближение к святости дает возможность видеть святость более близко в людях. Постепенно он находит себе на земле наставника уже. И он понимает, что у наставника этого могут быть недостатки, но так как он твердо идет по дороге к Богу, поэтому все недостатки его – это ерунда по сравнению с тем, что в его сердце есть. Откуда и как я смог заметить его чистоту? С помощью того, кто был на фотографии. Это благословение. Обычные люди не могут чистоты людей, которые, которые просто идут к Богу заметить. Но по милости тех, кто уже пришел, можно. И тогда человек получает наставника уже на земле. Но почему мы не получаем? Потому что в глазах много едкого материала, который видит недостатки в других. Это признак недоразвитости и всего. Поклоняйся тому, кто на фотографии, это тоже хорошо. Придет время, разовьешься до того, чтобы увидеть святость в тех, кто живет рядом. Еще более развитый человек начинает видеть святость в равных себе, а еще более развитый человек начинает видеть святость в младших себе. Итак, есть три уровня развития верующего человека. Первый уровень это видеть святость старших, но в остальных во всех не видеть. Второй уровень развития — видеть святость даже в равных. И третий уровень развития — видеть святость даже в младших. Но если человек критикует верующих людей и критикует веру в других традициях духовных, он никогда не сможет развиться с первого уровня до второго. Об этом говорят веды. Никогда. Почему? Потому что Богу не нравится такое поведение. Он никогда не пустит себе ближе человека, который критикует то, тех, кто к нему идет. Неважно какой дорогой. Неважно. Подумайте об этом, это очень важно. Не имейте в своих наставниках человека, который ругается на другие веры. Знайте, что этот человек не способен, не квалифицирован быть наставником. Наставник должен, есть два варианта наставников, одни из них говорят, я не знаю, что в других верах происходит, я хочу к Богу, это хорошо, это хорошие люди. Второй вариант наставников, я верю, что в других верах тоже хорошее происходит, так же, как и в моей, но я верю в свое, и это хорошо. Выберите между двумя, одним из этих двух. Но если вам наставник говорит, только у нас хорошо, а там везде плохо, и на полчаса как там плохо, потом, это не наставник. Этого человека выбирать никогда не надо. Давайте, но он тоже разовьется со временем и станет возвышенным. И тогда его можно будет выбирать уже. Если он откажется от такой точки зрения. Давайте закончим лекцию. У нас уже нет времени, к сожалению. Я очень ценю ваши вопросы. Спасибо вам. Ну, нам надо сейчас желать всем счастья жить, И потом не расходитесь, пожалуйста. Да, я еще хочу вам еще одно объявление сделать. Это для меня уже важно. Потому что я хочу, чтобы к нам приезжали люди. У нас есть фестиваль «Благость» на котором с утра и до вечера мы занимаемся вот тем же самым, что и сейчас. С утра и до вечера. Кто был на этом фестивале, Дмитрий? Вам понравилось? Понравилось. Приезжайте все остальные. У нас 30 сентября будет заезд. И на этом фестивале две недели мы будем развиваться как личности. Это в Анапе будет, на Черном море. На сайте torsnov.ru есть информация. Регистрация начинается с 1 июля. Еще одно объявление. У нас начинаются научные исследования в нашем в моем медицинском центре. Научные исследования по лечению камнями. То есть мы будем писать две диссертации на эту тему. Одна связана с вегитососудистой дистонией. У кого вегитососудистая дистония, Ждите объявления. Мы будем давать льготы и скидки на лечение вот, вас, если вы будете участвовать в нашей научной деятельности. И второе направление – это бронхиальная астма. Бронхиальная астма будет лечиться белыми кораллами, а вегетосудистой дистонии – гранатами. То есть это методика, она сейчас мы ее ну, как бы это авторский метод, который потом дальше будет защищаться в науке. То есть это рефлексотерапия с камнями, то есть то, чем я занимаюсь. Все теперь. Давайте будем желать всем счастья. Все сели прямо. Так мы настраиваемся на победу над своей судьбой, которая зависит от нашей развитости в отношении со святостью. Так, выполнен недостатков. Точнее, я полон недостатков. Я полон глупостей, недостатков и скверны. Мой наставник или святой человек, которого я представляю перед собой, он полон чистоты и возвышенности. Я хочу жить так же, как он. Я устал уже жить для себя и думать только про себя. «Я желаю всем счастья» означает деятельность — это его имени. То есть я желаю всем счастья и постоянно вспоминаю, кто желает счастья на самом деле. Так мы сейчас будем настраиваться. Постепенно в сердце придет благодать. И так повторяем все вместе с правильным настроем, думая о том, кто желает счастья на самом деле. Я желаю всем счастья.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 всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я шиваю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я шла всем счастье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 Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знаний и всего самого светлого в вашей жизни. Это была последняя лекция по этому семинару. Но я надеюсь, что мы с вами будем встречаться еще по другим темам. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной эти три часа.